В данной ситуации многие перед тем, как наверное, прийти к юристу, уже как-то поверхностную информацию откуда-то получили. Хотя тут такой пагубный момент может быть, если они получили, и она недостоверна. они приходят к юристу, он им правильно все говорит, а они такие, да, он компетентен, Вот. Но все же, в общем, какое-то представление о процедуре они уже имеют. И тут, как бы если специалист на месте их консультирует, и они видят, что он ну, некомпетентен, то сразу это можно как бы, поставить под сомнение данного специалиста. Потом также можно попросить, а вы покажите договор, а вы покажите, что там прописано. Если они там начинают говорить, что это коммерческая тайна, или там потом-потом, то как бы тоже уже определенные сомнения могут быть вызваны вот а также ну, соответственно собрать по максимуму информации о той организации куда вы собираетесь обращаться там в интернете посмотреть отзывы лучше смотреть на сервисах именно известных где есть фильтрация данных отзывов там ну, как бы минимизация подставных отзывов это яндекс google вот, не объективно смотреть на площадках, где собраны люди только негативщики, хейтеры, потому что там будут в основном только отрицательные отзывы про компании, то есть если как нет, можно посмотреть на них, но посмотреть тогда и про другие компании. И сравнить их с количеством отзывов. Если 1-2, то есть, ну, как бы, ну, это не говорит вообще об этой компании. Это говорит о том, что она неизвестная там, или малоизвестная. А если собраны там, десятки отзывов, допустим, 10 отзывов там, плохо. Ну, в основном все плохие. В других компаниях заходишь, у них там тоже там, отзывы 20-30, но ну, тоже более-менее плохие. То есть как бы, Здесь поэтому ну, на этом ресурсе м -м, делать выводы, может быть, вообще не стоит. Ну конечно, там особенно в адвокатах, где там у них там два-три там отзыва, еще в одно время в основном, там, в один тот же месяц, там, на протяжении двух лет в один месяц у них там два-три отзыва, там и такие они, ну, видно, что они живые, То есть, как бы, ну, в принципе тут не надо быть Шерлок Холмсом, чтобы оценить, что здесь что-то нечистое. Хотя есть, есть отрицательные отзывы у нашей компании, конечно, они, они должны даже быть, потому что если когда компания работает э, с широким кругом лиц, и э, ну, всем угодить это, это просто нереально. Э, наверняка даже есть клиенты, которые недовольны сервисом Макдональдса, их продукцией, вот, но говорит о том, что большинство, там 90%, там, процентов, ну, которые, соответственно, относятся э, к нездоровой пище пол, неотрицательно, они довольны.